145 лет назад француз Жозеф Манье запатентовал материал, который сегодня широко известен как железобетон. Этой славной дате строительная газета посвящает свой октябрьский специальный выпуск. И нужно сразу сказать, что белорусские производители ЖБК достойно встречают юбилей главного строительного материала современности. На фоне наметившейся экономической стагнации выпуск сборной конструкции из бетона в январе-августе отнюдь не снизился. Суммарно по республике в этот период он превысил 142 тысячи кубометров, а товарного бетона произведено на 20% больше, чем годом ранее, более 1 миллиона 200 тысяч кубических метров. Впрочем, объемные показатели далеко не в полной мере отражают истинное положение дел в отрасли. Поэтому мы решили дополнить сухие сводки Белстата живой информацией из первых рук. В номере интервью с руководителями и специалистами ведущих отечественных комбинатов ЖБК. Актуальные комментарии по поводу действующей нормативно-технической базы. Отдельной темой станет внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий производства. Приближаясь к непосредственно строительной практике, авторы специального выпуска представят современные растворобетонные узлы, автомиксеры, бетононасосы, весь шлейф машин и оборудование, сопровождающий процесс приготовления и укладки бетона. Из обзора системы опалубки, представленной сегодня на белорусском рынке, заинтересованные читатели смогут узнать о последних достижениях в данной сфере и, вероятно, скорректировать некоторые собственные подходы к снабжению своих объектов этой продукции. Специальный раздел будет посвящен строительной химии, присадкам и пластификаторам для бетона, а также нетрадиционным средствам армирования. Ни для кого не секрет, что производители и поставщики стекловолоконной, базальтовой и других видов арматуры в последнее время создают все более ощутимую конкуренцию известным продуктам BMZ. Накануне холодного сезона вновь актуализируются вопросы зимнего бетонирования, которые также найдут отражение на страницах издания. Однако главной отличительностью особенностью специализированной железобетонного выпуска строительной газеты станет система адресной рассылки тиража. Информация о вашей компании, ваших товарах и услугах попадет непосредственно на рабочий стол ваших потенциальных заказчиков. В этом плане спецвыпуск является уникальной рекламной и маркетинговой площадкой для вашего бизнеса.